Тихой ночи Голосование в комментариях показывает, что пришло время имперского японского экспертного агентства по аномальным вопросам, последней связанной организацией английского филиала SCP, о которой еще не говорилось на этом канале. В 1888 году один из японских генералов заявил, что страна должна отбросить примитивность и начать использовать паранормальные явления в своих интересах, для чего и было основано экспертное агентство, и оно действительно отбросило бы дававшее ранее представление обо всем аномальном, как о магии и мистике, и начало применять научный подход. Первым шагом стал сбор упоминаний обо всех выходящих за грань реального событий. Агентов собрали все подобные записи в старинных библиотеках, монастырях и частных коллекциях. Агентство, как следует из названия, занималось этим в основном в Японии. Но сбор подобных сведений затем был продолжен в Корее и Тайване. Попутно это агентство объединялось с различными тайными обществами – мистического и националистического толка, сначала с обществом Черного океана, затем с обществом Черного дракона. Оба эти общества, кстати, не из канона SCP, они а из реальной жизни, такие действительно существовали. Вся эта интересная компания развивалась и разрасталась и к 30-м годам стала главной и основной организацией в Японии, имеющей дело с аномальным, и уже тогда была замечена фондом SCP. Одним из первых объектов фонда, после обнаружения которого стало известно о баги стало SCP-2478 Этот объект это люди Кажущиеся всем японцам Обычными представителями нашего вида Однако по какой-то причине Их меметическая маскировка не работает На представителей других народов И те видят, что это монстры С 14 ногами, 14 руками И 7 головами Эти существа когда-то были обычными людьми Но в какой-то момент начали изучать Саркицизм Да, и тут он оказался замешан И в итоге изменили свои тела таким вот образом Агентство, состоящее целиком из японцев, даже не знало об их внешнем виде, и считало их аномальной особенностью то, что вроде бы обычный человек с двумя руками каким-то образом мог использовать в бою 14 предметов. А благодаря такому свойству, агентство добилось того, чтобы существа были отправлены служить в имперскую армию. Появление таких вот монстров на поле боя было угрозой глобальной секретности, чего фонд не мог проигнорировать. Фонд SCP пытался поставить на содержание этих существ, еще в начале. 30-х годов 20 -го века. Но эти попытки встречали сопротивление японских властей, не желавших терять отличных бойцов, ведь они справлялись в одиночку с большими отрядами противника. Впрочем, после поражения Японии во Второй мировой войне, агентство было распущено, а большая часть его документов, материалов и сотрудников оказалась в фонде SCP. Из документов, полученных из агентства, фонд, например, узнал, что по территории Японии бродят существа, огромные фантомные скелеты, пропадающие при ярком свете и поедающие людей, заблудившихся во тьме. Они, кстати, взяты из реальной японской мифологии. А на этом канале время от времени выходят ролики про мифологию, которая послужила основой объектом. Объект SCP-2863. Именно так фонд обозначил такое явление с этими скелетами. Про мифологию этого объекта тоже когда-нибудь будет ролик. Вообще, значительная часть явлений, с которыми имеет дело агентство, это те или иные существа из мифов Японии. Огромные крабы, призраки различных персонажей японцев истории, или вот камни с живущими с ними злыми духами. Все это область исследования императорского агентства. Впрочем, для вселенной SCP это не то чтобы ново, ведь даже автор оригинальной статуи, SCP-173, вдохновился японскими духами Ками. Конечно же, агентство не просто так собирало японский фольклор, оно активно пыталось превратить древние легенды в оружие. Иногда эти попытки приводили к неудачам, вот те же гигантские скелеты отказывались подчиняться сотрудникам агентства. Но временами получалось что-то вполне рабочее. В SCP-2954 показаны установки, похожие на антенны, неизвестным образом стреляющие дуговыми разрядами. Для исследований разработок в 1936 году организация возвела лабораторию для создания аномального оружия, и в это место было свезено несколько представителей аномальной живности, один из которых знаком фонду в качестве SCP-2059. SCP-2059 — это огромная масса плоти, состоящая из множества сросшихся вместе животных. Животных, пытающихся ассимилировать в себя любое живое существо, попадающееся ему на его сенсорные органы. SCP-2059 изначально был человеком, который постиг тайны манипуляции с плотью, и в честь этого решил стать огромной живой массой, включающей в себя самые разные организмы. Парень занимался саркицизмом до того, как это стало модным. В общем, японское агентство решило, что из взаимодействия с такой замечательной штукой точно выйдет толк, и в результате получился SCP-3786. Этот тварь выглядит как аморфная масса различных конечностей и органов, но на деле является опасным монстром, массой плоти, способной к быстрому перемещению и к адаптации к любым средам. Существо крайне агрессивно, хитрое, и близко к тому, чтобы считаться разумным. Бой с ним для МОК фонда оказался крайне непростым делом. Оно умело пряталось и устраивало засады, но в итоге все же заняло свое место на содержании фонда SCP. Изучение стены плоти привело ученых агентства к прорыву, и оно научилось значительно улучшать обычных людей, делая их нестареющими, запредельно сильными и умными. Несколько таких выживших подопытных фонда удалось найти и задержать. Дальнейшее изучение документов позволило фонду обнаружить несколько заброшенных учреждений агентства. Одно из них, хоть и было заброшено людьми, но не было необитаемым. В нем в заточении находились различные существа. Громовые камни, голодные призраки, духи Кицуны, в общем, всякие мистические существа, упомянутые в японских мифах. Теперь весь этот комплекс, это объект SCP, 5177. Фонд SCP продолжил разбирать документы этой организации и дошел до целой пачки отчетов и донесений, относящихся к походу людей агентства, к деревне, населенной разумными макаками, выращивающими особый фрукт, поедание которого может либо наделить, либо напротив лишить людей аномальных свойств. Все эти документы теперь хранятся, как SCP-4522. Это действительно подробные детальные отчеты в своем особом формате, так что связанная организация постепенно развивается. Кстати, об этом особо формате. Как у любой достаточно крупной связанной организации, у агентства есть свой собственный способ каталогизировать и описывать находки, не вписывающиеся в нормальный мир. Посмотрев на этот формат, я понял, что в ближайшее время выйдет несколько видео о традиционных монстрах из японских мифов, которые есть в SCP. А суть в том, что имперское агентство берет какую-то традиционную японскую историю и придумывает ей чаще всего военное применение. Каждый такой документ оформлен в виде проекта, где в начале говорится о каком мифе идет речь. Затем обозначаются цели этого проекта, например создать из традиционных японских сказок дзюгему, миметическое оружие, способное посеять хаос в рядах противника. Дальше по тексту идет сам способ реализации плана и список всего необходимого для него. В самом конце можно прочесть о результатах реализации плана. Вот со сказками ничего особенного не получилось. После разгрома милитаристской Японии в 45 году агентство было разогнано, а его сотрудники впоследствии обнаружились во всех других организациях мира SCP. Однако не все агенты экспертного агентства были особенно этому рады, и некоторые из них создали новую организацию, названную Скрытый Сёгун, центром которой стали старые японские милитаристы, знакомые с миром аномального и их последователи. Скрытый Сёгун, впрочем, не получил какой-то особенной популярности у авторов SCP, и встречается буквально всего один раз. Раз. В том рассказе из канона Лолфонда, где доктор Клев из SCP устроил представителям различных злодейских организаций допрос, чтобы узнать, кто из них больше подходит на роль главного злодея. Таково имперское японское экспертное агентство по аномальным вопросам. И как обычно, пишите в комментариях, что из мира SCP мы еще не обсуждали, за что будет больше комментариев, о том и поговорим в следующем подобном видео. Всем пока!